В стенах Казанского федерального университета заработала первая школа молодых ученых-исследователей всемирного культурного наследия. Школа проводится на базе Института международных отношений и истории востоковедения. Основной целью школы является формирование молодых ученых нового формата. В течение двух дней с 28 по 30 марта участники школы выступят со своими проектами по 15 темам. В числе тем – история, археология, культура, религия, образование и педагогика. По итогам работы школы участники получат дипломы, новые знания и возможность опубликовать свои проекты. Проекта Сборники конференции Олег Ашин, Леонард Валитьяров, Универньюз.